Итак, обещанный эфир для тех, кто хочет правильно сформулировать запрос «Желание, цель» на того человека, который хотелось бы, чтобы появился в вашем поле. Сейчас время такое, что люди ставят цели, пишут желания, и я, как психофизиолог, покажу вам особенности мозга, как правильно писать «Желание». А еще особенности мужской и женской психологии и будем сегодня говорить о том какой интеллект развит у мужчины и у женщины в зависимости от его психотипа также сегодня будем говорить если о том если вы хотите себе мужчину успешного который сделал себя про женщин говорю сейчас Значит, у вас должно быть понимание, какая психика у этого мужчины. И также самое касается мужчин, когда они хотят женщину, но не совсем разбираются в психологии женщин. И женятся, кидаются, именно в хорошем смысле кидаются на красоту, на привлекательность, а она пустая. И вот сегодня будем говорить об этом, но... Самый главный упор – это то, что я обещала своим сейчас ученикам, которые находятся в курсе «Возврати себя заново». В этом курсе мы учимся ставить цели, грамотно желать, исходя из наших способностей мозга, и ставить цели. В этом курсе мы учимся входить в состояние радости, искать причины, в том числе и болезней, и тоже с ними справляться, потому что я туда даю несколько таких практик из самогипноза. Спасибо большое те, кто присоединяется. Итак, сегодня акцент: как грамотно хотеть, чтобы в вашем мозге правильно отложилась та картинка о человеке, который должен появиться в вашем поле. Но если мы пишем, допустим, о машине, о квартире, о доме, о каких-то вещах, о каком-то материальном, и это одна тема, мы пишем о том, что мы уже это имеем, мы пишем, как будто это уже есть, мы расписываем вот детальки, то, что касается отношений, то здесь совсем другое. Во-первых, мы обязаны с вами знать, Какого человека мы хотим в этой жизни. Поэтому ваша задача четко расписать, кого вы хотите. Вот сначала пишите идеальное, даже если вы понимаете, что вы еще не соответствуете. Потому что многие говорят, что я не соответствую королю или королеве. Да, ну, нужно работать, дотягиваться до уровня того человека, который вы хотите притянуться, но в то же время не бояться мечтать и хотеть. Поэтому сначала пишем полностью: вот все детали, рост, вес, где живет чем занимается, что кушает, чем хотелось бы, чтобы работал. Сначала пишите все идеальные картинки. Потрудитесь, потому что труд. Вы не просто хотите, чтобы пришел человек. И для того, чтобы притянулось что-то в вашу жизнь, тем более хорошее, нужно потрудиться. Дальше отдельным листком вы берете и выписываете, чего вы не хотите. Вот то, где я учу вас во всех своих программах формировать желание, чтобы не было приставки не. Сейчас, кстати, вот праздники, и мы желаем, чтобы не было горя, чтобы не было слез, чтобы не было не... На самом деле, друзья, мы притягиваем то, что за приставкой не. Да, да. -да. Просто мы не в курсе, мы нас никто этому не учил. за Приставка «не», вот то, что мы пишем в, в, в сердцах, там, Новый год, там, нерождение и так далее. Когда вы слышите, вам говорят красиво много, но за этим «не» есть то, что плохое, то вот это плохое чаще всего и притянется, потому что на эмоциональном уровне вы это сказали. Специально сделала паузу. Следовательно, нам нужно учиться быть грамотными и формировать свои желания в позитивном ключе. Если я не хочу войны, то нужно расписывать... Я хочу мира и что это значит для вас. И расписывать, что вы будете делать. И расписывать, что будет, когда, допустим, закончится война. Если вы хотите, желаете человеку, чтобы не было горя, не было слез, формулируйте так, чтобы было в позитивном ключе. Как это вы понимаете? Потому что мозгу все равно, что мы желаем. У мозга нет понимания прошлого, будущего. Оно работает вот так. Сейчас вы это расписали, загадали, прочувствовали, и вот это все в тело загрузилось. И поэтому, когда у вас много этих желаний, когда у вас столько, что мозг не помнит, вот тогда в тело загружается то, что вы хотите. Вы живете жизнью, где вы благодарите людей, где вы адекватный человек, где вы чудитесь чем-то, занимаетесь конкретным. Потому что это уже совсем другая тема про постановку целей. Потому что цели есть в категории хочу, в категории делать и в категории состояний. Поэтому, если вы правильно захотели, мозг правильно загрузили, то потом уже цель ставить на что делать будет намного проще но когда касается это личных отношений мы не имеем права э, писать цвет глаз писать э, вернее мы можем писать мы можем писать цвет глаз желательно там э, вес рост это все мы пишем но наша задача вот в то что касается отношений Записывать в одном два варианта. Один, мы пишем идеальную картинку, а потом мы пишем, чего мы не хотим. Не хочу, чтобы был там, не знаю, пузатый, или чтобы женщина была неряшливая. Ну, если мужчина пишет о женщине, женщина о мужчине. Чем занимается, каким видом деятельности? Там... И расписывайте, чтобы картинка была огромно, огромными усилиями вашими, именно усилиями, <laughs> чтобы вы написали много-много этих пунктов. И вот когда вы расписываете, чего вы не хотите, тогда ваш мозг, ваше логическое мышление, ваше левое полушарие четко будет отслеживать, фильтровать. Например, вы напишите, что вот попался вам хороший, там классный, там добрый, заботливый, внимательный человек но он зарабатывает копейки, живет где-то в какой-то квартире непонятной, и у него там двое детей, но он хороший. Да, смелый в рай в шалаше, но давайте будем откровенными. Если человек там к 40-50 годам у него ничего нет, то ну, понимаете, да? То есть человек, который в этой жизни что-то стоит, если мы говорим сейчас о мужчине, то значит он что-то сделал такое, что у него что-то есть. Поэтому часто мужчины говорят, вот женщины там, они там, значит, меркантильные, им бы только деньги. Конечно. Конечно. А что, мужчины не хотят женщин, которые успешны? Мужчины еще как хотят женщин, которые успешны? Вопрос, как успешная женщина ведет себя, и насколько у нее мужская энергия раскручена настолько, что она ведет себя по-мужски, тут уже вопрос другой. Сегодня я тоже немножко об этом поговорим. Вам это интересно пока? Про то, как вы будете правильно хотеть? Более детально я это в курсе показываю, но сейчас я даю вам вот такие элементы. Вы выписываете, чего хотите в идеальной части, вы потом выписываете, чего вы не хотите, причем список очень большой. И тогда, когда будет вам приходить человек в ваше поле, вы будете знать, что этот человек не ваш. Следующий, следующий, следующий. Потому что когда вы не выбираете из того, что было, то и полюбило, то на самом деле потом мы с этим и страдаем. И почему я сегодня веду этот эфир? Потому что сейчас очень много приходят люди по отношениям. И вот в тему новогодних этих праздников, желания, целей, там разные эфиры провожу по психосоматике, по тревогам, по тому, как, жизнь, как людям сейчас выживать, особенно когда война. И очень много сейчас тем про отношения. Вот поэтому про отношения сегодня и решила провести эфир. Вам эта часть была полезна? Что было полезно, напишите прямо сейчас в чате. А я двигаюсь дальше. И если вы будете активно писать, значит, я буду чаще вам давать полезные вещи. Если будете просто слушать, ну, помните, что если вы берете и не отдаете, то у вас заберется. Каждый раз напоминаю об этом. Душа вселенная любит баланс. Вот такие дела, друзья. Итак. Особенности различия мужской и женской психологии. Мужчина так устроен, что он видит... Еще с архетипов осталось глубоких, когда мужчина гонялся за мамонтом, его нужно было, ему нужно было охранять, ему нужно было бегать за мамонтами, приносить в дом и так далее. А женщина стерегла уют и огонь этот, который он зажег. Поэтому мужчина мыслит более рационально, конкретно. И его интеллект, эмоциональный интеллект, то, чего часто женщины хотят, любви, эмоций, он заточен на другой. Если мужчина занят чем-то серьезным, если он военный, если он бизнесмен, если он занят серьезными делами, у него заточено все на логику, на его результаты. И для него женщина, которая много говорит и эмоционалит, это для него угроза. Это для него опасность. Почему вы замечали, когда попадаются серьезные мужчины, женщина много тарахтит, Мужчина куда-то девается. Сначала она привлекла такая вся красивая из себя, а потом куда-то он девается. Потому что он понимает, что она для него опасна. Потому что она много эмоциональна, много говорит, и у него сбой программы. Кому это полезно, напишите, пожалуйста, здесь, в чате. Поэтому, когда... Женщина слишком красива, вылезана, вычищена, там все там ее подтянуто, там прям-прям-прям-прям. Мужчины тоже такую женщину боятся. Особенно я смотрю вот на сайтах знакомств. Я изучаю эту тему давно, потому что помогаю женщинам найти свою любовь, выстроить отношения, здоровые, классные отношения, научиться разговаривать и так далее. Так вот, когда она очень красива, чересчур красива, как глянцевого журнала, такую тоже бояться, потому что считают, что это скамерши, слишком привлекательные, значит, они будут разводить на деньги и так далее. Ну и вот так в жизни мужчины сильно, сильно красивых женщин боятся. Поэтому быть красивой, ухоженной – это важно, но включать женскую энергию. Особенно для женщин, которые занимаются бизнесом. Для них это тяжело, потому что бизнес – это четкость в работе с подчиненными, это деньги, это ресурсы. И она включает больше логическое мышление. Быть красивой, женственной и мягкой ей намного сложнее. Поэтому таким, которые занимаются бизнесом, им сложнее намного-намного-намного. И надо учиться быть разными. Поэтому, когда женщина закрывает рот, слушает мужчину с восхищением искренним, он удивляется. Ого! Она такая красивая, умная, да она еще и женщина. То есть я умнее ее. Мужчина всегда умнее женщины, даже если он дурнее. Кто это понимает? Единичку в чат. И в этом случае, когда женщина берет на себя очень много она выросла в семье, где надо вместе трудиться, где надо пополам трудиться, где надо успевать и родить, и вырастить, и за мужем ухаживать, и делать бизнес, и карьеру, то в таких семьях мужчины, как правило, раскисают, расплавляются, и они не дают защиты. Сейчас я тоже работаю с, общаюсь на консультациях, работаю с людьми. Значит, началась война, мужчина потерял работу уже вот с момента, как началась война. Женщина говорит: У меня хорошая семья, у меня хорошая семья, я бы захотела пойти с этой работой, но я не могу пойти, бо у меня хоть немного, да, я там одерживаю. А человек а человек, здесь на подработках, у своей же силы Рик, то -то, и она у нее хорошая семья. Ребят, ну если вас все устраивает, то это хорошая семья. Только это не хорошая семья, когда мужчина не сильно старается зарабатывать и нести в дом. Потому что женщина позволила себе быть ломовой лошадью. Поэтому женщине важно быть мудрой. Вот это самое главное. Мужчина женщину никогда не поймет. Мужчина поймет только ту женщину и будет ей благодарен, которая мудрая, которая знает, когда замолчать, которая знает, когда сказать, и обязательно просить у мужчины деньги. Вот вы здесь, которые слушаете меня, вы мужчины, своего просите деньги? Большинство из вас не просят деньги. Да я сама тоже такой была. Но при этом, конечно, психология мужчин разная. В разных странах. Я изучаю разные страны давно-много лет. И вот сейчас я в Англии. И тоже мне интересно это чем изучать. Я вам скажу так. Вот пишут девчонки мне, мои бывшие ученицы, мои знакомые, которые уехали в разные страны. Вот она пишет в Германии. Вот они бы тут бы им только на секс, да еще и без э, вот этого вот. Странно говорю, а почему мне этого не предлагают? А почему у меня таких нет? то есть понимаете здесь зависит от нас самих как мы себя подаем как мы себя ведем ценность женщины заключается в том насколько у нее границы четкие насколько она уважает себя и насколько она позволяет так с собой поступать поэтому вчера мы позавчера вчера и раньше говорили о жертвах которые доходят до болезни вот сейчас вот общаюсь с женщинами у которых отношения с мужем только для галочки они живут чужими поэтому в отношениях должно быть трезвый рассудок выбирать по расчету в хорошем смысле по расчету и соответствовать своему мужчине и за собой заниматься но стремиться выстроить дружбу потому что секс вот эта увлеченность вот это эффект новизны он же проходит а дальше начинается обычная жизнь и когда женщина мудрая она мужчину может вести она его уважает ценит она знает себе цену, она ведет свои границы, четкие границы. Этот брак будет долгим и счастливым, но такого бывает мало, потому что мы все глупые, глупые, потому что ну откуда мы знали? Мы, вот вы знаете, вот кто сейчас меня слушает? Вы все знали, когда вы ходили замуж? Нет, я тоже не знала. Поэтому по ходу жизни мы учимся быть мудрыми. Ну и если вы имеете детей, то дети на вас смотрят, и вот если вы там несчастная, у вас не все складывается в отношениях то и с вашим ребенком так будет. У вас там какие-то блоки, глюки, у вас там не все складывается на работе, в самооценке с вами там поступают так или иначе. И у детей будет то же самое. Потому что по ДНК это передается. Вот просто услышьте меня, я вам говорю, как психофизиолог. Поэтому, если вы на сегодняшний день уважаете и цените себя, развиваете в себе эту ценность, самоценность себя, Выстраиваете четкие границы, то вас никто не будет манипулировать: ни дома, ни дети, ни муж, ни правительство, ни, ни власть, ни вот то, что сейчас происходит. Поэтому личность начинается с я, и потом это заканчивается в страну, которая идет в развитие или, или в болото. Мы об этом говорили, не буду повторяться. Поэтому, те, кто просили про отношения, кстати, отдельная тема будет как не наступать на старые грабли, и как закрывать грамотно отношения, чтобы не было больно другому человеку. Если кому интересно, поставьте, пишите грабли. Я буду знать, я следующий эфир проведу обязательно про это. Потому что были запросы, я сказала, что проведу эфир. А сегодня эфир «Как правильно хотеть человека, мечтать от человека, если у вас тема отношений интересна, и особенности психологии мужчины и женщины». Поэтому, если мужчина имеет... Бизнес, он достаточно развитый, он развитый как психологически, так и физически, так и ментально. Он захочет какую женщину с собой иметь? Мудрую, красивую, ухоженную, которая не будет много трещать, которая чем-то занята, у которой есть свое дело, которым она горит, которое она любит, она реализована в обществе, и мужчина такой женщиной будет гордиться. Для него такая женщина, как визитная карточка. Поэтому, если вы хотите мужчину классного, состоятельного, состоявшегося, просто думайте о том, кто это, где он должен жить по-вашему, какие у него особенности характера, психотип и так далее. Это, это важно, потому что, когда вы понимаете, кто вы по психотипу, например, вам проще подбирать человека себе. Но психотип — это все условно, мы же, вы же понимаете. Но в любом случае есть такая особенность совместимость. В любом случае, каждый мужчина уважает... Спасибо большое, обязательно проведу. Угу. Каждый мужчина уважает в женщине женщину. Я вот здесь наблюдаю, в Англии непосредственно, и в Европе очень много ездила еще до войны, проводила тренинги, и просто путешествовала. Так вот, я обратила внимание, что женщины, которые ухожены и по-женски одеты, то есть у них... Подкрашено лицо, у них все аккуратно там с, игручка, с ручками, с ножками, платья, одежда на каблучке, ботиночки там, или сапоги, мужчина такую женщину смотрит с восхищением, и она выделяется на фоне вот этих э, джинсов ободранных, разодранных. Да? А если женщина отдельно стильна, стиль поддержан согласно возрасту, согласно фигуре, ведь есть женщины, которые стесняются своей фигуры. Ну, толстенькие, да, кругленькие. Вопрос там, похудеть, не похудеть, сейчас не об этом. Но есть мужчины, которые любят женщин в теле. Вам нужно научиться грамотно одеться, грамотно подчеркнуть эту свою фигуру, хорошие какие-то качества. И для этого полно людей, которые стилисты, которые могут вам подобрать одежду правильную, которую, эм, в общем, это просто невероятно, как сегодня работает и как сегодня это можно решить. Так, что еще хотела сказать? Дальше. Что еще особенный такой, особенные моменты хочу сказать? Если... Я уже говорила, еще раз повторю. Мужчина, который занят бизнесом, который научился зарабатывать, у него мозги заточены на бизнес, на деньги. Как правило, такие мужчины, эмоциональный интеллект у них не развит. Я несколько лет назад у меня была клиентка из Лондона, кстати, вышла замуж, она сама из Санкт-Петербурга, вышла замуж за англичанина, и он, он был, ну, просто у нее был нюх на деньги, он умел хорошо зарабатывать, и они достаточно богаты были, но она страдала от того, что у нее не было эмоций, и а женщине ведь нужна, нужны эмоции, ласки, нежности, женщина так устроена. Так вот, Задача наша с вами в этом плане. Во-первых, понимать, кого вы берете себе ну, в, в, в партнеры. Во-вторых, если мужчина заточен больше на деньги, с ним надо очень аккуратно общаться, понимать его особенности, знать, где как сказать, где как эм, подать себя, кто на каком этапе где-то остановиться. Потому что мужчины, которые заточены на деньги, эмоциональный интеллект у них не развит. Я сейчас не говорю про профайлинг, про вот эти психотипы, где там много, у меня целый курс есть об этом. Я сейчас говорю в общих чертах про тех женщин, которые выходят замуж или стремятся за богатых, чтобы вы понимали, что там вы любви особой не будете получать. Потому что мужчина заточен на деньгах, мужчина заточен на людях, которые работают на него, на, э он, ему некогда эмоционально развиваться. Мало мужчин, которые занимаются собой, и здесь работа женщины, как она себя поведет. Поэтому, чтобы вы понимали, что эта особенность такая есть. Дальше. Если вы находите мужчину, который не упакован, ну, то есть не одет прилично, не, ну, так себе простенько, не спешите делать выводы. Если вот на сайтах знакомств, где я обучаю э, девчонок, и сама когда-то не боялась и не знала, а теперь я понимаю, потому что сама уже прошла это все эти аспекты, и очень опыт хороший получила, и девчонок научила. Так вот. И мужчин, кстати, немного мужчин у меня, но были у меня и у мужчины тоже, которые, которым показала, как выбрать себе женщину-жену, чтобы не тратить на это много времени. Так вот. Мужчина, который заходит на сайт, он смотрит, чтобы женщина была привлекательна, и он смотрит, как она одета. Если она одета, все у нее там выставлено, надуто, раздуто, то... Это, как правило, привлекает мужчин только для, для того, чтобы женщины, ну, как бы получить красивый секс, вы это понимаете. Женщина, которая хочет выйти замуж, она ухожена, она аккуратна, у нее правильные грамотные фотографии, я этому тоже показываю, учу. Она по-другому себя преподносит, там все имеет значение, как стоишь, где стоишь. Прислонилась к дереву или не прислонилась, как ты одета, какая ага, тебя световая гамма. Все имеет значение. Потому что нет второго шанса для первого впечатления. Запишите это напишите прямо сейчас: нет второго шанса для первого впечатления. Человек зашел, он глянул, ну, это метасообщение. Я об этом говорила в других своих видео, полистайте, кому интересно, увидите метас, про мета-сообщение. Так вот, человек зашел, он увидел сразу, что привлекло. А дальше он уже дальше разбирается, читает, о чем написано, кто вы, и так далее. Но если вы видите мужчину, который расфуфыренный, красивый там костюме и так далее, вот тут надо быть аккуратным, потому что как правило это манипуляторы. Или же женатые мужчины, которые, за которыми ухаживает женщина. Если мужчина живет один, и он такой прям вылизанный, такой прям там весь такой там, ну, там фраг и так далее, здесь надо быть аккуратными. Потому что эти мужчины знают, как влиять на женщину со своей одеждой и упаковкой, своей внешней, да. И они, ну, естественно, ищут себе женщин для того, чтобы, ну, далеко не построить с ней отношения. С, с, с, с, так, кусочки вам даю пока. Это было интересно на этом этапе. Кому было интересно, поставьте, пожалуйста, пятерочку в чат. Дальше. Что значит с мужчинами говорить? Как правильно с мужчинами коммуницировать? Если вы не пишете, я не буду говорить дальше. Я закрою чат и дальше пойду. Я тему сегодня раскрыла, просто даю дополнительные уже фишки. Мужчина не любит, что женщина много тарахтела. Поэтому грамотно научиться понимать мужчину, Спасибо большое за вашу обратную связь, спасибо, что пишете. Когда женщина трактит, она выбивает его из равновесия, потому что, из равновесия, потому что женщина иррациональна, мужчина рационален, потому что психология мужчины и женщины разная, поэтому ваша задача наблюдать, больше слушать, открыть рот, кивать и восхищаться. Но восхищаться красиво, это очень важная вещь. Если мужчина достойный, богатые. Вы скажете, ой, какой ты интересный, ой, какие у тебя красивые часы. Это фигня, это неправильно. Это, это сразу тебя скажет, я подумаю, какая-то дура. А, спасибо большое. Конечно, сейчас это вовремя всегда. Это вовремя всегда. Особенно для тех, кто уехал сейчас за границу, особенно для девочек Украины, которые уехали. Потому что они уехали, а, а, а из себя и своих служанок они никуда не уехали. Я это знаю. Поэтому это важно. И неважно, где вы сейчас, дома в Украине живете, уехали, вы не в Украине, не в других странах, неважно. Наши, которые уехали по всем странам, у меня учеников по всему миру. Америка, Европа, Азия, где только в Африка, где только наших нет, и там у меня есть ученики и ученицы. Так вот, наши уезжают, значит, выражение такое есть. Она из села уехала, а село от нее нет. Но ну, если не про село, то, в общем, вы сами с твоим самоваром вот тут-то да, и приехали. А здесь возможности совсем другие Поэтому, да, Оля, вы правы. И жизнь продолжается, войны заканчиваются. Кто останется жив, тот будет жить и другой жизнью. Но сейчас нужно мозги включать. Поэтому много людей, которые хотят построить отношения, много людей, которые стосковались по ласке, любви и нежности, много людей, которые хотят себе красивую, умную, Женщину, которая мудрая, ухоженная, которая умничка, неважно, сколько у вас детей. Вот поверьте мне, это, это проверено на практике. Поэтому помните, что с мужчинами коммуницировать это вообще отдельная тема. Вот вы внешне представились красивенько, да, правильно, грамотно. Это нет, нет второго шанса для первого впечатления. Это то, что я уже сказала. А дальше вы начинаете коммуницировать. Вот тут сыпется. Пишут какую-то фигню. И если умный мужчина, если женщина пишет какую-то фигню, все. Он не будет с вами общаться. То есть вы сначала привлекли, увидели, что он она симпатичная, что у него там все при ней. Начинаете общаться, дальше все посыпалось. Я вела и в личном коучинге девчонок, и в групповом. И я знаю, одна у меня была девочка, молодая, красивая докторша из Белой церкви. Она, не буду рассказать всю историю, она очень хотела, ей нравились, мужчины черненькие, вот эти чер кореглазенькие, вот эти вот эти вот такие вот. Ну, вот что-то вот ей нравилось. Ну, бывают такие детские у нас, какие-то подростковые такие у нас бывают мысли, да, мы хотим черненьких. Я тоже когда-то хотела черненьких, вышла замуж за Кореглазова, Кучерявого. Ну, в общем, оказалось, что за этим ничего нет. И мы вместе с ней работали, полтора месяца работали в личном коучинге, и я прорабатывала много у нее всяких ей тараканов. В итоге... Она искала мужчин на сайте знакомств, никого не нашла, разочаровалась, увидела, что там далеко не то, что она ожидала. В итоге через какое-то время, там через месяц, через два, вышла замуж за своего сослуживца, которым вместе работали в больнице. Вот так. Но я спросила у нее: а как у тебя вот те знания, которые мы с тобой прорабатывали, они, конечно, она говорит, они, они мне, все, все зашло, я знаю, как говорить, я знаю, как общаться, и так далее. Поэтому вы можете где угодно найти своего человека, на сайте знакомств, или просто выйти на улицу, столкнуться лбом, и, и это будет ваша судьба. Но учиться надо быть той мудрой, красивой женщиной, которая, которую хотят мужчину в своем поле. Поэтому одно дело хотеть, мечтать, вот то, что я сегодня говорила вначале, как правильно хотеть, как правильно мечтать, как правильно при, при, привлечь мужчину в свое поле. А другое дело, когда он уже пришел к вам, как с ним коммуницировать, как выбирать. Ну, вот насчет выбирать. Многие говорят: вот за, выбирать, мол, типа нельзя, за волыки переборы, да ей доборы. Это же установка. Кто с этим согласен? Пишите семерочку в чат. А на самом-то деле это установка, которая дает нам глупые наши действия, и мы потом попадаем на... Спасибо, что пишите семерочки. Вы мне важны. Я заканчиваю эфир. Я уже буду заканчивать. Так вот, мужчин должно быть много в вашем окружении. Должно быть много. Семь, восемь. Так, чтобы глаза разбегались. Среди них выбирайте и потом выбираете своего, в конечном итоге вы поймете и мозгом, и душой, и трезвым умом, и душой вы почувствуете, что это ваш человек. Поэтому не цепляйтесь за первого встречного. Дальше. Те, кто находится сейчас за границей, очень часто женщины попадают в глупые ситуации. Пользуются ими, вот этой нашей ситуации, которая сейчас связана с войной, и много женщин-инфантильных попадают на тех мужчин, которые просто-напросто их используют совсем недавно была женщина на консультации, она живет здесь уже 7 лет, рассказывала про свои там мыторства и так далее. В итоге про... встречается с... С пару лет уже с каким-то, ну, не англичанином, а вообще непонятно с кем, потому что на выходе она просто боится адекватных умных, зрелых мужчин, потому что есть какой-то страх, это надо прорабатывать. Поэтому проще общаться с какими-нибудь там, Бангладеш, там, египтянин, еще какой-нибудь там, ну, понятно, что там совсем другой менталитет, я не говорю, что прям все, ну, надо же тоже понимать, мы же с вами умные люди. Вот, поэтому, если вы хотите серьезного мужчину, то помните про вот эти особенности. Более детально, конечно, я это даю в своей программе, но и кому интересно, пишите на личную консультацию, дам вам расклад, что почем более детально. А, дальше вам четко нужно а, самой зарубить себе на носу, что если вы болтливая, вам хочется поговорить как многим нам, в большинстве женщинам такая наша природа, то ваша задача четко научиться говорить с мужчиной чего вы хотите. Вам нужно четко сказать ему чего вы хотите, о чем вы хотите поговорить, потому что фраза "давай нам надо поговорить, у мужчины вызывает сразу стресс. Замечали? Поэтому, если вам нужно поговорить, вам нужно по-другому учиться, преподносить ему то, что вам нужно с ним поговорить. Например, я хочу с тобой обсудить один вопрос. Мне важно с тобой посоветоваться. Мне, мне хочется выговориться. Я хочу принять решение, но чтобы ты послушал, и если мне понадобится, то ты дашь мне потом свою рекомендацию. Вот как-то так. Если же вы будете говорить, мне надо с вами поговорить, помните, мужчина будет задерживаться, приходить домой вовремя и будет от вас убегать. Так. Вот на этом, пожалуй, я и закончу. Сегодняшний эфир Было в сегодняшнем эфире следующее. Как грамотно хотеть, как грамотно ставить цели, привлечь своего свое поле, человека для жизни это было в начале эфира рекомендую это использовать я даю эту программу эту фишечку даю в своей программе даю сейчас вам бесплатно используйте дальше я говорила про психологию мужчин и женщин чем отличаются мужчины и женщины и какие особенности важно учитывать если вы хотите выбрать себе человека для жизни особенно если вы хотите успешного мужчину важно также учитывать если вы сейчас за границей и вы находитесь в состоянии инфантильной дурочки которые мы большинство такие инфантильные дурочки распускаем свои нюни сопли и ведемся на их лапшу в итоге нас используют и могут быть все что угодно поэтому не спешите, прежде чем там, выйти, полюбиться и так далее. Нужно обязательно проконсультироваться с адвокатами, если вы хотите там, выйти замуж в другой стране. Потому что очень много женщин выходит по любви, голову не включают. Что мы сегодня еще говорили? Мы сегодня говорили о том, почему у мужчины эмоциональный интеллект не развит тех мужчин, которые зарабатывают деньги. Если мужчина много говорит, красиво одет, такого мужчину надо бояться. Чаще всего эти мужчины ничего в жизни не достигают. В программе у меня есть целый, целый курс по, как, «Как на сайте знакомств найти своего мужчину за 30 дней, чтобы не тратить время зря». И там я даю еще в бонусом профайлинг, то есть разбираться еще в типа в типологии, типологии мужчин, чтобы вы немножечко понимали и не были лохушками. Что касается мужчин, которые тоже хотят, может быть, выбрать свою женщину, для них тоже показываю, какую женщину вы хотите, на что нужно обратить внимание, чтобы женщина стала той, на которую вы рассчитываете, что она будет вашей женой, и будет вашей визитной карточкой, будет создаст вам условия для жизни, которые вы будете процветать и делать деньги и так далее. Поэтому женщина для мужчины должна быть всегда, прежде, прежде всего, помощью, поддержкой, но быть собой. Быть красивой, умной, ухоженной. И ни в коем случае не содержать семью. Мужчина содержит семью. Если вы согласились на такие условия содержать семью, примите то, что вы служанка, что вы рабыня, служанка, но никак не женщина, уважающая себя. Бывают случаи, когда женщина любит зарабатывать, у нее получается. Бывают случаи, когда мужчина устраивает ее в чем-то другом, и там нету никаких упреков. Такое бывает редко если вы работаете, тянете на себе, всем угождаете, мужчина подрабатывает, но до сих пор работу не нашел, даже если это война, вот у меня была женщина я рассказывала, значит никакие у вас не хорошие отношения, я обманываете себя, вы мужчину испортили, мужчина не сильно торопится, потому что настоящий мужчина скажет, может ты устала, может ты уже по дому отдохни, я же вижу, ты уже устала и выработала, а ты мне нужна, я мужчина, я буду сам думать, как зарабатывать, но если вы ведете себя как служанка, как рабыня стараетесь всех обогреть, всем угодить, то ну, таких женщин, им они неинтересны. Такие, э, такие женщины неинтересны, их не любят, их жалеют. А жалость – это далеко не любовь. Жа тех, которых жалеют, их ненавидят, потому что жалеют обычно жертв. А если вы хотите заниматься бизнесом, развиваться и хотите, чтобы у вас была карьера, но ну, есть такие женщины, значит, вам нужно успевать быть женщиной, договариваться с мужчиной и давать ему то, что он хочет, чтобы он вам давал больше зарабатывать, ну, работать, если вам нравится, бизнесом заниматься, и при этом оставаться женщиной. Для этого надо включать девочку, дурочку, открывать рот, хлопать глазами, не умничать, никого не обучать, не сунуть свои пять копеек, потому что мы учим всех и мужей, и детей, и даем советы, как вот сейчас иногда в комментариях Пыше там оно шо, сяки мне советы дае, на его старинку сзади, там, а там вообще ничего. Кто ты такой? То есть люди, мы привыкли вот так вот кого-то учить, кого-то давать воспитывать и дома, и, и везде. Поэтому это вторжение в личные границы, личное пространство. Делайте этого не нужно. Если кому-то интересно поработать с какими-то своими темами, которые связаны с отношениями, пишите мне, пожалуйста, Видите, заходите на шапку профиля, там есть консультация, ссылочка на консультацию, вы по ней придете, там, кстати, есть подарок, кто зарегистрируется, кто идет на консультацию, самопрограммирование, такая крутая техника а, в шапке профиля. И тут будет под этим видео ссылка на эту консультацию а, для тех, кто хочет какие-то вопросы порешать в отношениях. Можно найти своего любимого человека, может решить какие-то вопросы, которые есть. Также завершается группа, набор группы в курс ⁇ Возроди себя заново ⁇ или ⁇ Как достигать цели ⁇ с помощью грамотного постановки по вопрос, желаний, целей. Там я даю поддержку целый месяц. Этот курс пока что 20 долларов. Я его закрою или он будет стоить 10 раз больше, а может и больше, потому что там очень много глубокого материала, начиная от того, как хотеть, как ставить цели, убирание комплексов, самогипноз, работа с состояниями, ну, в общем, там серьезная такая программа, я его даю пока вот как бы в виде подарка всего за 20 долларов, поэтому welcome, кому интересно в шапку профиля, что непонятно, пишите в личку, а я вам желаю хорошего вечера, классных рождественских праздников. И помните, что жизнь в ваших руках. Ключи от вашей тюрьмы, если кто-то там томится от чего-то, от болезней, от безденежья, от плохих отношений, это внутри вас. Спасибо вам большое, всех вам благ. Пока-пока.